А, ты на А пошел? На а да, вы сейчас встретитесь. Привет. <звы> а, снизу. Давай, Ты похож на птицу. На принца. На принца. Или на орла. Хей. Я беру вторую бутылку розового вина. Зачем ты включил? Сэнар, бой. <звы> Фидук Ванла. Зачем? Ван лав. 20 секунд досталось. <звы> Мал, давай быстрее. Все прям ты так красиво. Давай, давай. Ой, ебать, там на миду, пацаны. на нет, нет, рано, рано опять. Давай еще раз. Давай. Че там есть надо? Нас. Побежали. Он чекает, а здесь АБ? Yeah. Да, вапер здесь. Эй, лови прикол! Он чекает. Я тоже чекал. Нифига, чекай. Там я люблю, вверх Да даже если они читеры, вообще пофиг. Потому что, это тебе река донулась? Угу. Голосование! Выходим, выходим, выходим, выходим! Пацаны, я за Нет, не покажу, Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. А, декан, не-не, брат Найс Хороший. Нок, нок, нок, нас пуляй типа Не брифайр, просто стрейферс, чек Нет, уйди, встань закрытую, закрытой, Оржан, встань с Окей, окей Боже, сильвры, не, не брат, беги на мид, всегда Где ты там? А, ты сдох, ладно, ничего 10 секунд, 10 секунд, уходите а? а? Господи боже, как тяжело а, Оржан Ай, ай, ай Твоя гробка остался Куда я потом, брат. Три. А ему пофиг, же. <зывы> тоже смогу, кидаться. Главное, сзади он не подошел. Да, а, <зывы> да я был прав с 88 у него. Экстрасенсорика, сука. Один пацаны мид будет. Давай, О -о -о. Посмотри, смотри. Прикрой, близко, близко. О, же, да. Братан, раньше, где инфа? Да скины. Ты видел, да? Охренеть. Шок. Один PlayStation. PlayStation. Это где? Xbox. PlayStation. <соцентрический> PlayStation. А Xbox, Не просто Xbox, но бокс коробка. Кстати, еще еще можно. не неапост, гений. Такой Это получается коробка X, правильно? Не, даже не буду смотреть А, вот <плевод> Ну я вс понял Иди <плевод> нахуй, хуесос Не ебуй, причем тут паровоз Я дебил ебучий Ёрш, миз, детская лючий. Как паровозик Томас, иди на хуй хуесос паровозик, Томас, и ему при чем был паровоз? Может потому, что я дефил ебучий, Его смешают, скупки здесь колючий.